Здравствуйте, друзья! На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам мои песни. Эта песня "Full Sight". Зацелованный, песня воскресная, звон триката, Росинок бриллиантовых, полюшко красное, солнышко белое, зернышко черное, море цветочное. Пестрые, пестрые, вот уж проточные, песни смелые, Речь полицейская, красная, белая, от катаклизм, Черная, черная, это фашизм. Татуированный, значит проверенный, марш сиранический, но с понедельника полюшко красное, солнышко белое, зернышко черное моде цветочные пестрые пестрые вот уж проточные песни смелые речь полицейская красные белые от катаклизм Черная, черные это фашизм Красные белые, ты с надшельники, шельману близкие, врожденные стетики, Толя Родисы, Кошмарного Шейните, Зернышко черное, море цветочные. Пестрая, пестрый, вот уж проточная песни смелая. Речь полицейская, красно-белая, от катаклизма, черное, черное, это фашизм.